привет друзья добро пожаловать на мой канал я хочу сразу начать с того что попрошу вас подписаться поставить лайк и написать в комментариях если вы когда-либо выращивали кладиум если у вас такой опыт в европе вообще считается это растение скажем так одноразовым сезонным конечно его можно выращивать пожизненно потому что это многолетнее растение семейство араидные оно клубневое к караидным относятся также растения, такие как агланема, Алаказия. и, собственно, колладиум очень похоже цветет и определенные похожие условия требуют. Я не смогла пройти мимо в магазине, потому что я поняла, что моя любовь – это вот такие яркие декоративно-лиственные растения, по крайней мере, сейчас. И на них я обращаю в первую очередь внимание и хочу ими завладеть. В продаже колладиумов было больше, я выбрала вот эти два как наиболее яркие, и, как мне кажется, между собой хорошо они сочетаются, то есть составляют такую классную пару. Но то, как они смотрятся в этих горшках, мне не нравится, достаточно куца, поэтому, скорее всего, я их соединю, посажу э, со временем в одну клумбу. А, собственно примечательные колладиумы с эстетической точки зрения именно вот, э, своими э, разными расцветками пятнышками разводами узорами их еще называют сердце Христа крыльями ангела или слоновыми слоновьими ушами а листва очень тонкая корневые листья вот они такие как правило стреловидные, сердцевидной формы как правило кустик формирует 10-12 листьев кстати, вот смотрите, вот здесь новенькие на подходе, скоро распустятся. Вот у меня экземпляры примерно 30 сантиметров высотой. В домашних условиях не стоит рассчитывать на более чем 60 сантиметров высотой, но в природе, если вдруг вы окажетесь в тропиках, в местах обитания колладиумов, то они достигают до 5 метров высоты. Вы только представьте, насколько это может быть впечатляющим зрелище. Что важно знать, есть одна уникальная ну даже не уникально, есть одна такая особенность, очень важная, то, что колладиум уходит на покой полностью. Когда заканчивается период роста, бывает осень-зима, где-то с конца осени, растение замедляет свой рост, вообще перестает изменяться и уходит на покой. И ему нужно обеспечить этот покой. Рекомендации такие. Если обычно растению подходит 20 градусов, то во время покоя 5-8 то есть здесь все упирается в то, где вы находитесь. Если у вас теплая зима, вы можете, грубо говоря, держать на балконе, и тогда растению покоя хватит там, пару месяцев, там декабрь, январь, например. Если вы находитесь в широтах таких, как Россия, Беларусь, Казахстан, то это одна из причин не такой уж сильной популярности колладиумов в том, что на покой растение уходит очень надолго. И если в первом случае можно просто снять листву и оставить его в горшке так, чтобы оно все-таки получало влагу, ни в коем случае не пересыхало полностью, то в более суровых условиях на покой растения желательно уводить таким образом. Вы достаете клубни, осматриваете их и помещаете в верникулит. А когда начинается опять же увеличение светового дня, вы его достаете, высаживаете в маленький горшок и наслаждаетесь очередным возобновлением, цветением растения. Важно знать, что это растение ядовитое, есть кристаллы аксалата. И, собственно, с ним нужно работать аккуратно, потому что может быть зажог, слизистый и так далее. Не забывайте, что это тропическое растение, и, следовательно, в первую очередь имеет значение уровень влажности. Он должен быть очень высокий. Вот таким образом я его обеспечиваю. Можно каждый день по возможности это делать. Освещенность он... Скажем так, растет хорошо в ярком рассеянном свете, да? но его можно отнести к тени выносливым. То есть, если у вас недостаточно света дома, то вы вот это яркое растение можете рассматривать. Если вдруг вы заметите, что значительно уменьшается насыщенность цвета ли, листвы, то стоит обратить все-таки на количество света, а также на подкормку. Что касается подкормок, то в принципе удобряют их где-то раз в полторы недели минеральными удобрениями для декоративно-лиственных растений. Вот у меня, например, есть такое универсальное. Это очень удобно во время, конечно же, периода роста. Зимой, осенью не надо удобрять что касается полива то здесь очень тонкий вопрос конечно как и со всеми растениями с большего поливать нужно аккуратно как только просыхать верхний слой крайне важно не допускать полной пересушки земли то есть заливать нельзя естественно клубе не залить он плохо на это реагирует но при этом пересушка полная пересушка высушивание сразу же повлияет на декоративность листвы пересаживают растения как правило только в том случае если Корни заполнили весь горшок И если вам приходится каждый год растение уводить на покой То может быть это не будет такой большой заботой Если же у вас получится ненадолго лишать его листвы Но корневая система будет оставаться То да, тогда есть смысл пересаживать его По мере роста корневой системы И для пересадки понадобится... Земля такая рыхлая, дышущая, ее можно снабдить большим количеством вермикулита, торфа. Она может быть подкисленной. Что касается размножения, то растения размножают и черенками, и делением клубней, и семенами. Ну и, конечно же, первых два способа намного более простые. И для справки я обозначу, что это у меня сорт Флорида кардинал. Вот он какой красивый. А это у меня сорт Мисс Маффет. Друзья, расскажите, пожалуйста, о своем опыте выращивания э колладиумов. Что вы думаете про это растение? Пишите в комментариях. До новых встреч!